Добрый день, пару месяцев назад я снимал видео по изготовлению матрицы на два блока и изготовлению пустот. Вот перед вами эта изготовленная матрица на два блока, на основе которой был сделан станок передвижной, шагающий, типа Марс, на два блока. Теперь мы вам покажем работу самого станка. Работа станка Марс на два блока. Засыпаем раствор, как вы видите, в матрицу с пустотами. Работает один человек, поэтому оно будет долго. Весь этот процесс. раствор матрицы. разравниваем его по краям. Лишнее убирается на специальный поддон, предусмотренный для этих целей. Также для целей закрытия двигателя вибра, Разравняли. Теперь включаем вибродвигатель и даем усадку раствору. Как вы видите, готовый раствор рассел, теперь нужно его немного разровнять, чтобы процесс у нас получился, точнее получились готовые ровные блоки и досыпать опять-таки шлака и произвести еще одну кусадку с помощью вибрации. Досыпали, разравниваем. Чем больше песка в растворе, тем больше флаг оседает. Ну, здесь довольно-таки песка немного, поэтому при резервации они не сильно заседают. Досыпали шлака, разровняем, ставим прижим, включаем теперь вибрацию и прижим должен сесть до ограничительных реек. Прижим, как вы видите, сел самопроизвольно от своего веса до ограничительных реек. Этап второй. Поднятие матрицы и извлечение готовых блоков. Перед вами блоки, которые мы изготовили вчера. Вот вы видите, они уже полностью высохли, поменяли свой цвет. Сейчас мы вам продемонстрируем. То, что они с легкостью отлипают от бетонной площадки, не надо никаких усилий, ничего. Вот вы слышите характерные щелчки. Вот, видите перед вами блок. Нижняя сторона абсолютно ровная. Бока тоже ровные. Это за счет того, что площадка у нас сделана под ноль. Бока, естественно, из-за матрицы. Ну, а верх немножко есть, конечно. Изъяны. Ну, это уже в принципе не самое главное. Так как. Одна сторона уже ничего не под Вот перед вами блоки сухие, которые мы изготавливали вчера. Есть, конечно, немного углы сорванные. Ну, это. Нюансы, мелочи, в принципе. Для себя блоки отличного качества.